Зато творение, напрасно время не теряй, порывы, мысли и стремления, Христу спаситель отдай, отдай ему все, что имеешь, богатство знания и мечты отдай, от дома не пожалеешь, и ведь в мир ноги родился ты, любовь твоя. Ей всегда со мной Это любовь Исцеляет планету Жизнь моя с тобой, мой Бог Краше всех земных дорог в сердце. Только любовь поклоняюсь я тебе, Любовь моя, везде, всегда, повсюду. Он мир любовью покрывает, Благодеяние всюду. Си теперь. <muchas> Стреляет по небу